Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале Питэ Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Учить английский урок» и его тема использование глагола «to get» в английской речи и предложении. Глагол «to get» неправильный, имеет три формы – get, got, got. Вторая и третья форма глагола совпадают. Буквально на русский язык to get переводится как получать, доставать, становиться, брать, покупать. Это в одиночестве, если холостяком. Если он используется с другими словами, это могут быть следующие словосочетания. Ну, все, наверное, знают get up это просыпаться get on входить get off выходить get back возвратиться get down to садиться за что-то get out выходить вот такие могут быть употребления глагола to get итак давайте разберем на кратких примерах get up, вставать, I get up at 7 o'clock. Я встаю или просыпаюсь, awake можно сказать, просыпаюсь в 7 часов утра. I get up at 7 o'clock. Так, я получил свои деньги. Получать, доставать. I got my money. Я получил год, прошедшая форма. I got my money. Я получил свои деньги пить может употребляться или приобретать например, я приобрел, приобрел билеты в кино I в формы год got tickets билеты куда? В кино ту the cinema мы сели за стол we down мы можем заменить его через глагол get в прошедшей форме. We got down the table. We got down to the table. Куда? To the table. Мы сели за стол. We got down to the table. Мы возвратились домой. Прошедшая форма. We got... At home. Домой, в школу, на работу. Предлог to не употребляется. Ну, get out может еще употребляться. Выходить. Мяч вышел там из поля, человек вышел из дома. Это go out. Вот примерно такие употребления глагола to get. Кстати, глагол to get употребляется еще в... В одной форме, но он тогда не переводится. Ну, например, э у меня есть авторучка. I have, got a I have got a pencil. У меня есть авторучка. Код здесь не переводится. На этом, дорогие друзья, наш урок завершён. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока. Мы находимся на берегу огромной русской реки Енисей. Это одно из русел. За островом там второй рукав. Но это очень огромная, полноводная и очень быстрая река. Всего доброго. Пока.